Всем привет, друзья! И снова с вами я. Я давно уже не снимал видео, вы наверное заскучались по ним, и сегодня я покажу вам свежий выпуск о 18 вещах, которые вы делаете неправильно. Давайте начнем. <музыка> Практически все задачи, которые нужно выполнять каждый день, мы делаем автоматически, по привычке. Даже не думаю о том, как бы мы могли это улучшить или оптимизировать. Даже простая вещь может занять много времени, если делать все неправильно. Вот почему я решил собрать эти маленькие лайфхаки, чтобы сэкономить ваше время. Давайте начнем. Ваш смартфон будет заряжаться намного быстрее, если вы его поместите в режим полета. При выборе тонального крема проверяйте его цвет на шее, а не на запястье или лице. Чтобы не спутать похожие ключи, следует разукрасить их с помощью разноцветных лаков для ногтей. Таким образом, вам будет легче отличить ключи от дома и офиса. Чтобы удалить скорлупу сваренного яйца с минимальными усилиями, положите в воду ложку пищевой соды во время кипения. Если вам не нравится гладит и вы очень ленивый, вы можете попробовать эту маленькую хитрость. Поместите одежду в сушилку, отправив туда также 3 кубика льда и включите ее на 15 минут. Пар, полученный в процессе, разгладит складки на вашей одежде. Только помните, что не стоит загружать слишком много одежды за один раз, потому что все за одним махом можно сжечь просто. Если вы используете слишком много геля для душа, то вы заблуждаетесь в что вы это делаете, короче. Он удаляет естественный жир кожи, который необходим, чтобы она оставалась здоровой. Это распространенная ошибка, ведь вы получаете не только зуд по всему телу, который уже сам по себе раздражает человека. Сухость кожи может усугубить существующие проблемы, такие как раздражения всякие разные болезни. болезней. Таким образом попробуйте не использовать слишком много мыла или геля во время купания. Для того, чтобы защитить свой телефон от влаги, когда вы находитесь на пляже, используйте обычный закрывающийся пластиковый пакет. Две выдвижные ножки на нижней части клавиатуры компьютера предназначены для того, чтобы помочь вам лучше видеть клавиши. Но если вы уже умеете печатать, не глядя на них, тогда не рекомендуется их использовать, так как эти ножки могут быть следствием того, что у вас болит запястье. С помощью горлышка и крышки обычной пластиковой бутылки вы можете герметизировать пакеты, содержащие продукты питания, которые быстро высыхают, например чипсы. Шпильки следует носить волнистой металлической частью вниз, это поможет вам гораздо легче укрепить прическу. Обычный спрей для волос может помочь вам избавиться от следов помады на одежде. Просто распылите его на пятно и оставьте примерно на, 5, на 10 минут. Затем пятно следует протереть влажной губкой и постирать машинки. Заполните миску льдом и водой в соотношении один к одному, а затем добавьте соль, 2 столовые ложки на литр воды. Поместите в бутылку миску так, чтобы вода ее полностью покрывала. Через 2 минуты он будет холоднее на 8-10 градусов. Повтор... Если вы заметили такую тенденцию, что ваша микроновая печь плохо нагревает еду, сразу винить ее в этом не надо, надо просто при повторном разогреве пищи в этой печи, распространить ее по тарелке в форме кольца, тогда пища будет нагреваться равномерно. Если вы хотите написать что-то так, чтобы никто не смог прочитать, напишите еще одно слово поверх него. Бумага, которую используют для кексов, является отличным способом защитить свой напиток от насекомых, например, комаров, которые вездесущие лазят. Если вы хотите, чтобы мороженое оставалось мягким, даже когда оно находится в морозильной камере, поместите в его в герметичный пластиковый пакет. Тогда вы сможете наслаждаться райским вкусом вашего мороженого. Вы можете использовать кусок пластика, которым обычно закрывают пакет с хлебом, чтобы предотвратить спутывание наушников. Вы можете эффективно организовать пространство под раковиной с помощью натяжных стержней. На них можно распустить чистящие аэрозоли и жидкости, оставляя больше места для других вещей. На этом у меня все, ребята. Вот такое вот сегодня, сегодня видео было. Я надеюсь, оно было интересным, и многие после этого видео перестанут делать простые вещи, как делали раньше, и начнут что-то менять в своей жизни, улучшаться как-то. Я думаю, было видео полезным, если оно было полезным, поставь лайк, напиши что-нибудь в комментариях, что тебе понравилось, там, может, какие-то предложения для новых видосиков. Я с вами прощаюсь, до следующего видео, всем пока.